Здорово. Сегодня я говорю в нос, потому что я нихера не вылечился, но я надеюсь, я не буду читать комментарии о том, я какой плохой хуевый козел, и вы на этот ролик просто закроете глаза. Так вот, сегодня я буду играть на сервере Беброград, IP-группу я оставлю в описании, чтобы вы могли зайти поиграть. Я буду играть на сервере хакера. Каком, блядь, сервере хакера, сука, что я несу? На профессии хакера мы будем играть, собственно говоря. И я вам наглядно покажу и расскажу, чем можно заняться на этой профессии. Вы, наверное, привыкли взламывать двери, кейпады, да и в принципе все. Но не тут-то было, потому что я нашел охеренный способ, как можно скамить любого мамонта, который играет на Dark RP серваке, где стоит этот самый волшебный телефон. Мой сервак не исключение. Вы можете поиграть за эту профессию и тут. Она как раз таки доступна всем, без випок и прочего. Можете зайти по айпишнику в описании. А теперь погнали. Ебать. А где, сука, светомузыка? Понял. Потому что я нихуя не понял. Два, два мусора. Три мусора. Всего лишь три мусора? Серьезно, блядь? Блядь, ну... А что поделать тогда? Может быть... За дудосера поиграем? А ну. Ну, типа... Вот. Что я могу делать? Я могу вот ребятам двери. И пады ни хера у него нету поэтому А нет я у него спиздил хилку зашибись класс супер мне нравится все я побежал отсюда телефон перезаряжается и мы можем им пользоваться сколько захотим но главное не палиться мы можем также взламывать машины, мы можем взламывать камеру от первого лица, посмотреть, что человек видит. И, к примеру, вот я сейчас того чела взломаю что? на IQ-мусоре, и он пойдет куда-нибудь там, не знаю, на конец карты, и я все равно буду видеть, что происходит от его лица. К примеру, он кому-то там зайдет с обыском, какой-нибудь челик там сидит на маниках, его обыскивает этот IQ-мусор, я вижу, что у него маники, я потом в итоге прихожу, забираю эти маники, все взламываю аккуратненько и ухожу. Ну, либо просто бабки забираю. Ну, примерно так можно пользоваться этим телефоном. Так. А что-то как-то никого нету. Что-то мне это не нравится. Супер хорни. Дверь я, как я понял, взломать не могу. Бля. А, вон у него маник. Да, у него там маник. Он же меня тоже с телефоном пропалить может спокойно. Так, у него маник там. Пойду-ка я его сдам ментам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну если он, конечно, не переедет никуда. Надо это как-то по-фасту аккуратненько сделать. Быстренько, быстренько. Я могу реально помогать даже полиции, кажется. Почему бы и да. IQ-мусор придет еще посмотреть со своим датчиком. Скажет, мол, он вообще охуел. И посадит его в тюрьму. Так, ну там никого нету. Мне нужно мента идти. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, менты, менты, менты, менты, менты. Сейчас полиция открою. есть маник, я видел Нау. маник, видел маник, видел маник, видел маник. Пойдем. Где? Давай, опа, где? опа, сразу, сразу возбудились, О, побежали. Nice. Сейчас наконец-то воспользуюсь детектором. Давай, давай, посмотришь. Может быть он тебе покажет, но может не покажет. Так, ведем ну, ментов. Не знаю. Я надеюсь, он Еще покажет нормально. Показывает где че только безвозь чата подходим для денег безвозь чата подходим О, управлять петли пожилы хватит вот здесь а что нашел и что мы нашел там нашел? есть они как так как это еще одна мечта но Прям в углу право настоящее запрятан в в, в гетто В угловое ты здание. Думаешь, а, вот как работает взлом. Алло. Ты что, Ты, что, ты Надо пробить по да. базе, дай на кто тут? д 8 Зазываем другого туда. ты не хочешь приходить сюда, прикинь? Ну, а не что случилось? Там Фейдер, Гейр, Рутан... Нас четверо вообще... О, карасик. Один трубку не берет. что сделать? Другую мы отвечает. Смотрим, от, от их И лица, что вообще я. происходит. А, нет. Мы же вдвоем можем там обус проводить или троемно? Вдвоем можем, но слишком рискованно. Да. А а может. может. Рискованно, блядь, там один маник, там никого нету. У меня я пока что у меня нету, я не, не могу никак найду. помочь. Запрят, яма. Ты что вычислить хозяина не можешь? Пробей через этот, через базу данных ж вот, жильцы там этого дома кто прописан. Ладно, еще. А вот он. Вот. Ну О, да, пришли. кстати. Так, проверь еще раз, там маник есть. Че так много? Нелегал там есть? Проверь. Менты там, стоят нет, человек, там нет стоят Там нет нилегау, вообще никого нет. О, есть маник? маник? Так. так нет. Какой-то нету ничего. Человек суперхорни вроде. О, не знаю, такое. Пока. Давайте пробивайте mm. его, берите обыск Ладно, и идем туда. Погодите, погодите. принтер находится за диваном. Я определил так. Хорошо, сейчас. А камеру не включаем, забираем нелегал. Человек там мне там пусто. А я сделал вообще на правую кнопку? Ладно. Сейчас подаем розыск. Его вы там быстрее. Ля, он с экранчика там что-то смотрит. Я хватит, как говорится. Ну мы нашли у вас в доме манипритор, понимаете, нелегал. Челов, зовут Суперхорни. Все, пиздец. Давайте. Да давай и... Оба на. Кто стрелял? Ну давай, выбивай. С крыши может! Да выбейте нахуй уже эту мир. Вон я а уже бред. даже вижу, что там происходит. я а а а нет. Бред. Оп оп-оп-оп, мужички заходят. А дайте, дайте, дайте, э -э -э дайте. Вон, он, вон, вон маник, смотрите, все. спиздил я... деньги. Так, да давайте не забираем манипринтер в ПВУ. Там мы разберемся, с ним. Я думала, да, забирайте, в ПУ. забирайте, в ПУ относим, там разберемся уже. Где человек данный? Тут ничего нету. Так, данного человека надо в Ну, ПУ. имя у вас есть, его. ищите. Так, Так, а я пошел дальше. Я пошел дальше. Так, теперь, что у нас? А, нужно нам будет найти еще пару квартирок. Пару Айкью мусор, но что-то IQ у него маловато, как тот чел сказал. Он был прав. Так долго искать, не знаю. Ой, ебать. Блять, откуда? Ну окей, давай еще раз пропиши да? мне пизды, откуда? Монеты, броня. На ходу зарядимся. Ебать. Что ты такое? Второй да. А, понял. Прикольно Да, так его вот, херачил. А, а, а, а, так. Настя. Хуя его. А, а, а? натол там по мне, хуя. Так, этот, получается, сын шлюхи ливнул, и он надеялся, что. Нет, затем РДМ. Сука, как пиво варить, объясни. Блять, 4, 4 хп у меня сейчас дохну нахуй. Ну ты видно, сам употребляешь, что не учишься, дурак. Еще раз. Еда, еда, где еда? Подберите. Подбери. Это мне... Все. Админ, супер. Админ, помоги мне, как пиво варить. Так, а как, как, по инструкции нихуя не работает, сука. А, да тут вообще не закрыто, лол. Детеныш, еще один детеныш. Понял, принял, обработал. Еще? Спижу. Питание высокого качества. Понял. Так, а если проследить за каким-нибудь грабителем? Ну yeah, я, я, например, проверяю. что сейчас ты проверяю, делаешь? Нихуя отоби... себе! Ля, красавчик что ходит, происходит? хилит, килит, восстанавливает чела. трупы и труп. Прыг... О, о, пожмур. Э, Слышишь меня, хуй сос? И еще Слышишь одни, меня, одни, да? Хвое вещи. А, да ты... а понял, зашли. Стоять! Л... За... Ебать, а. они еще совсем дебилы, они не понимают, что их... А куда они уезжают? А, ну, ливнул. А второй да, где? Блин, а тоже... дебил туп. Да. Да. Ну, происходит? Пожилых хватит, не последние не слова сын шлюхи. Молчание. Нормально, короче, этот актер не помню никто Спасибо. Все. Он меня убил. Все, термочер раздал. Все, зашибись. Чего-то много как-то суммердример. Уже троих, троих. А кто-нибудь хилнуть да. может? Да. Нет, Это ребят. Кто-нибудь хилнуть может. Получается, были просто фриаресты постоянные. Сегодня РДМ. Окей. Ну, останы урбанички зашли по зову отца. Понимаете? Какой зов он да. носки узбеком сейчас стирает, о чем речь? А, да, кстати. Все. Значит. Где-то ограбители. Оп-оп-оп-оп-оп. Я оп, пошел было тиру. Был были... По крайней мере, у меня работа. И за это платят. Так, так, так, так, так. Не кабанери. Не кабанери. Я взломал Кабанери. Значит, Сам что мы ты будем делать? Смотрим, кто не нам пойдет. Что будет? Давайте. Это негр. Не я негр. шоколад. Негр. Если он ч шоколад, то можно ли, пожалуйста, сейчас отломать тебя Мы просто съесть. смотрим, ждем затем, Член? куда Член? он пойдет. Ч Если он пойдет <с на квартиру, а я точно пойму, где он учился. Че сказал? Можешь пососать. Так, ну он от ментал убегает какого-то. Что, сигнал потерял что-ли но он забежал в бедный район сейчас хуже теперь стало его видно я стою на месте мне ничего делать не нужно он бегает вокруг если у него есть хата он туда однозначно пойдет. А если нет, то я немножечко прошляпил этот момент и выбрал не того чела для слежки. Ну-ка. Немножечко с зависанием я вижу, как другие перемещаются, но мне важно только то, куда пойдет этот чел. Сейчас он обратно ко мне а, по нему работает киллер. А, по мне работает так, киллер. Так, э, тихо, тихо, там компьютер. стрельба с крыши. Да вон он, ты, на крыше, где антенна, ребят, я где антенна? Не Спря... а. Один, оставайся тут, и Это, я Это, кажется, б... по мне стреляли. Я тут. Блять. Как бы мне. А он Все, он убежал. Пидораз, бля. Ничего, ничего. Двигаться я не могу, конечно, к сожалению. Ну, я себя вижу, вон, я в масочке кручусь. Откуда полицейский, он пойдет? Вот Нас на Я запомнил, как этот не, пидор не выглядит. Не да я тоже, он вообще не против. А может это они на меня дрочат? Все возможно. Ну на такой секс загрузку как не Оп оп оп пошел куда-то в мире. меня кто-то взломал тебя уебать что ты меня взломал отошел не подходи я даже слышу Фу. что они говорят именно возле того игрока которого я взломал это очень охеренная штука удобная однако там мэр в мэрию ну как я понял он никуда не пойдет я с тобой его на него добрая опять звезд он челсе кафешечку отстроил кстати, довольно-таки неплохо выглядит. Вот, как бы да. Да. Нормально. Вон тут даже что-то типа комнатки на входе. Кстати, Артур, вопрос насчет Титтера. После перезахода нужно заново загружать. Не понял. Пивар, повар, где? После перезахода заново нужно а, загружать да, модельки. Просто твоя да, моделька да, да. у меня была. Но почему-то она загрузила заново. Ну, наверное, да. да. Она просто загружается на время, пока ты играешь на серваке. Потом ты выходишь, она у тебя а, удаляется. Под, подходите сюда. Подходите сюда. А, ну, О, да, вон, пиво. Да, э можно арбуза. А, а Шонку за окошечко <свяк> сделал. Сколько, сколько Блин, я того чела упустил. Так, ну, знаете, я думаю, на этом можно завершить это, этот выпуск, хотя... Лепко. Ничего у него тут нету, тут какой-то чел сидит. А что же у него там такое? А что у него там такое? Я его вовремя подловил на этом, на телефоне. Я думал сейчас заканчивать видео, но кажется нет. Ну давай, давай, давай, давай. Что ха ха Негр работать, так, как говорится. Камеру смотрит, видимо. А нет. Окно закрыть хочет. Блин, я, я не понял, у него маники есть там или нет. А ну как он красиво негра, короче, скинул со своего балкона. Это надо уметь. Смекалочка, смекалочка. Что-то он там выбирает пропу, видимо. Или камеру, может быть, смотрит. А, нет, он стекло делает. Но оно разобьется за 2 секунды. Я жду, пока он зайдет в ванную. Посмотреть, есть ли у него там маники. Потому что там что-то стояло. Проб какой-то хз. Все. окна закрыл. Иди в ванну, проверяем. Мне надо знать, что у тебя там находится. Ну давай. О, еще протолкнуть нужно. Ты смотришь, перфекционист прям. Но я бы вытолкнул еще чуть-чуть подальше, чтобы нельзя было на окно это залезть и сидеть там на выступе. Принтер есть. Принтер есть. Принтер нашелся. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто куда, я по съебам. Так, все, я нашел принтер. Сейчас я пойду, доложу на него Ментам, Где полиция? Полиция, полиция, полиция. Где мусора? Мусора, мусора, мусора, мусора, мусора, мусора, мусора, мусора, мусора, маник, маник, маник, маник, маник, маник, маник, э, Блин, парень, парень, парень. О, погодите, блядь, заходи. Блин, Парень парень! Быстрее, нет, блять он нет, может контряги. убежать оттуда вообще аге маник вообще аге маник но я нашел маник я нашел маник я нашел маник пойдем крутой не хотите Ладно, и сливы отменить. свежие и сливы быстро, быстро быстро быстро быстро стартуем уйди отсюда уйди уйди вы не, не хотите тут? сливы тут. Да мы знаем, что этого чела там куча всего... Ой. Шаш. Проверь. Бесплатно. бесплатно! Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Засекаю. Прям передо мной. Так, ну, вызываем начальника подождите, и, подождите. и вместе все. Проверяем. Если он, добро, он не... Ребят, я, я сейчас буду мониторить па. дело, но, наверное, по съебам да, дает. Ладно. Это уже Ребята, он, он ушел, голову, он ушел, хата, он ушел из хаты Он ушел из хаты Смотрите в... с... подъезд Смотрите подъезд и выбивайте дверь а, Смотри, подъезд, Дверь я... выбивайте Подъезд никого, подъезде никого подъезде никого нет Он через верх ушел, походу он Ну давай, давай, прошел. давай угу. Не, Вот это, кстати, интересно, хуйня Я помогаю менталу Он съебался уже съебался. Да, он свалил, но Маник, я хз, он оставил или нет? Может, он вообще у нас тоже Да, Ебать, что тут происходит? Ничего интересного. Иди, да, пасын, да, делай. Иди, иди, иди, иди, его. иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди. Оп, оп, оп. Ты что, точно не понял? Нет. Угу. А, он смотрит от третьего лица туда. Понял. Понял тебя, чел. Но он, видимо, через окно вылез. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Выбивай, выбивай. Быстрее, быстрее, быстрее, Кто они-то? Не, отойдите, пожалуйста. А, это мои две Камера. А, Значит, он тут ну, даже ладно. по камере смотрел. Надо у подать у Балкон просмотрите. Выбейте, выбей, выбей, выбей, выбей, просто выбей. Оп. Так, на балконе, блять. А тут нет. ничего нет Обманули К ага. сожалению, Ну выглядит красиво. телевизор разобрался и потом сверху вышел. Мне кажется, так. Готовый. Через вентиляцию. Нас закрыли, нас закрыли. Мы, вот он. Ты Выбивайте не заметил? Давай, чай а я забуду. выбью, отойдите, да. пожалуйста, гражданин. А он тут. Ломай дверь. Я с что, маска -то, с тобой. Столп давай, пояса. давай. Шо, он там шо, бегает, еще не шо, могу опять. понять. Мы овощи. Блин. Как ну, ну, это оформлено, посмотрите просто раз. Вот как-то так. все я помог ментам найти две квартиры с манипринтерами. Принтеров, конечно же, немного, поскольку игроков я нашел тоже немного. Два человека, два принтера. Но я думаю, если бы было человек 30-40, то выпуск получился бы намного более насыщенным. Потому что в основном ребята сидят на манипринтерах, что неудивительно. Кто-то сидит вместе с ребятами, там, не знаю, банды какие-то там основывают и сидят вместе с ними, фармятся на манниках. Вот зачем он сюда пешеходку поставил, я хз. то все равно машин нету. Вот. И было бы намного интереснее смотреть за игроками от первого лица, что у них на базе происходит, где какие-то фдшки и прочее. Вот вам, ну, один из способов того, как использовать профессию дудосера. Все-таки она не такая уж и бесполезная, как все говорят. Че, вы можете камеру взломать, естественно. Посмотреть, что там по камере, у кого показывается, как видно и какой угол обзора перед рейдом. Вон, вы можете вообще кейпад взломать. А, это этажом ниже. Так что это мне не нужно. И вы можете также смотреть от первого лица у игроков. Вы скажете, эта функция бесполезная, нахер не нужна, но в выпуске сегодня я вам показал... Что не такая уж она и бесполезная. Вот тут что-то у чела в квартире есть. Кто он вообще? Бездомный с квартирой, нихуя себе. Так, ну, получается что Мне пора на сегодня заканчивать выпуск. Если вы хотите также следить за игроками, посталкерить понаблюдать там, куда они пойдут, где они живут, сколько у них принтеров, и если что-то вообще пригодное для того, чтобы их ограбить, к примеру, то вы можете зайти на сервак Беброград по IP в описании и попробовать поиграть также. Насчет профы, я не помню, кому она доступна, это дудосер кажется доступен всем. Те, что доступны с привилегией, с надписью VIP рядом перед названием профы. Вот, VIP-налетчик, VIP-грабитель, VIP-киллер или же модератор там... В виде персонала. Дудосер доступен всем. Л любой игрок может зайти и сделать так же, как я на серваке. Так что, всем удачи, всем пока.